приветствую всех любителей видеоигр наконец-то дошли руки до игры Стрей. ручки дошли ну, все все те уже кому надо все те уже поиграли а кому не надо уже могут поиграть грубо говоря так а, я тут немножко играл совсем чуть-чуть просто посмотреть как по управлению где лучше будет играться как будет лучше играться поэтому будем играть с геймпада слава богу это прошло совсем незначительно Там чисто чуть Какая красота. Дождичка где-то Гром молния. А где? Потом что сейчас. вот, дошло, дошло. Я понимаю, что гром дольше доходит. До нас, нежели молния. звук обязательно должен. Пусть там где-то удаленно, где-то так далеко. вот, вот, вот. А мы что, выбирать будем кошечку? Было бы хорошо. такие сидят прячутся в не погода для них конечно вообще не козырная так это мы о глаза блестят мне нравится а приблизить я не могу или нажать. мне нравится то что я когда очень получается со стороны света провожу если там есть свет то со стороны света не блестят глаза ты, это сейчас было прям очень очень красиво можно поиграться с ними <смех> Будем играть? <смех> Нет, не надо, не надо. Черненький. Кстати, жалко, что нам реально не дают выбора кошки, потому что здесь в принципе как раз-таки такой среднестатистический выбор, типа беленькая, коровка, черненькая, рыженькая. Капут, бы, ну дали бы выбор на самом деле кошечки, Было бы вообще красота. Не, я, конечно, понимаю, там через мастерскую можно, по-моему. Я уже видел, что в мастерской есть выбор. Ну, то есть можно скачать, она поменяется. Ну смысл, если игра не предоставляет выбора, то будем играть за оригинал. Ну, как это мы не миленько было. То есть мне надо было, кстати, обязательно с ним совсем поиграть. Блин, вообще красиво, Он даже напряг, по Если я как-нибудь сесть начало путешествия но через жопу это не очень красиво а если тебя вот так поставить блин ну голова слишком низко нет, так не пойдет вот прекрасно начало путешествия не спи сон это прекрасное начало любого путешествия почему нет В любой непонятной ситуации ложись спать о, -о, -о. Стоп. Это мы так долго спали, <смех>, что под нами трава выросла? Или это просто резкий переход с их детства на то, как они подросли уже? Бля, ну музыкальное сопровождение просто пушка. Вообще звуковое сопровождение мне очень нравится. Сидит там смотрит вдаль Стоп, а, ты... а нет Это мне показалось Просто типа, я не настолько невнимательный, что не увидел траву Оказывается, да, это другая локация И они, по-моему, больше уже стали И мне кажется Бля, красиво Внутри стен. Блин, ну выглядит красиво, на самом деле, мне нравится Я вроде бы все выкрутил, все, что мог Все, что мог выкрутить Единственное, я не выкрутил, это размытие предвижения Я постарался наоборот как-то это самое поменьше сделать Наполовину точно уменьшил Так, и куда это мы? Надеюсь, вы взяли какой-нибудь там, не знаю, чай, кофе, там попить, поесть. Прежде чем смотреть, то, вот это прекрасное дело. Котик 100% будет что-то пить и есть. Опа, а туда можно залезть? А, ну б, ну бэ, я же не человек, вышел. Как я, да по лестнице. Только если в обратную сторону. Подожди ты, да я осмотреться. Так, хорошо, интерактивности пока немного там. Залезть, слезть. Ой, искупаться можно. Пойдем купаться. А, кошки же боятся воды. Нет, стоп, а я кошка, которая не боится воды спускаемся пойдем плавать да не ну она какая-то я не пойму она чистая или грязная она в, походу чистая но внизу грязная ну как бы и этот мох, и так далее все зелененько но вода походу чистая раз уж так кристально видно мог или просто не так много Непонятно, на что это похоже место в целом. Одни трубы какие-то, тоже стены. Ну, как и говорилось, внутри стен. Ну, какие-то трубы вокруг. Ага, я могу мяукать. О, они мне отвечают. Ну-ка, давай еще раз. Да, они мне отвечают. О, отвечают. Да, понял, я понял. Не мяукать просто так. Как понимаю, с помощью мяукания можно будет что-то делать в целом. Так, я не пойму, кто из них, кто из нас, кто где. Куда мы идем вообще? Так. А, можно коготки. Ой, вибрация есть. И коготки можно вот сама подточить. Вообще красота. Это я типа дерево пометил. Хорошо. Так, это мы куда? Я могу сюда? Могу я тоже могу помыть где черненький вижу-вижу а, все здесь можно что попить можно О, красота из скау будет сто процентов что-то пить есть ну как бы не игра про кошку я не думаю что она должна голодать в целом да? так и что она там остановится сама кошечка нет или надо самому-самому надо остановиться хорошо пойдем ты попила хочешь я у тебя тоже немножко попью все Пойдем, конечно. Но виды здесь пока неплохие. О, да, не упасть бы туда. Я могу случайно соскользнуть, нет? Это хорошо. Надо сразу было посмотреть сто процентов, потому что это самое опасное, что может произойти в целом. Так, бочки какие-то странные от производства. То есть смотрите, вот эти вот ржавые уже, да, как бы краска вся слезла. А вот эти, в принципе, еще хорошенькие. Ну, в целом хорошенькие Что там Сюда мне? Хорошо. О! Можно как элитное кошечка здесь сверху бежать. А, мне все равно придется спуститься. Блин. Так, удерживай тебя, чтобы прыгнуть несколько раз. О, хорошо. Ой, я ему чуть на голову не наступил. Мы будем, будем надеяться, что мы просто ничего не видим. Так, я не понимаю, кстати, а что мы тут внутри стен едим? Тут же, наверное, и мышей даже нет. Какие тут мыши и так далее. Или вообще травой мы как бы вегетарианцы в целом. Или вообще, куда мы бежим? Я же говорю, мы не боимся воды. Спокойно просто по воде бежим. Так, что там? Бабочку увидел? Бабочки. Так, да, вкраду бабочки. О, о, я могу приблизить камеру. Надо было так на смотреть. Вот это размытие, блядь, боже. Просто жесть. Опа, и нажимать ничего не пришлось, чтобы снизу пойти. Так, удерживайте ЛТ, чтобы осмотреться. Это я уже сделал случайно совсем. Вот так, а если я навожусь на кису? То она у меня размытая. Жаль. О, какая красивая киса. Она прям ждет, когда я пойду тоже, чтобы я не потерялся. Так, ну в принципе, а, ну весовая стяжка здесь есть, но, ну так себе. Ой, как опасно, ой, как опасно, стоп. Их перебралось туда две, одна сзади меня, да? Блять, опасно, не прыгай, нет. Блядь, не Все, и они такие смотрят. Все, прощай. Блин, пиздец. А, живая. Живая. Я протонула. То есть чисто скатилась. Ей еще повезло. Ну, наверное, очень больно ударилась. Ну, значит, так так мяукает, жалобно. вот Что-то, Ой, хромает. Ножку отбила. Да полежи, отдохни, не иди ты никуда Блин, нужно где-то спрятаться Я вообще не понимаю, где я Стоп, что это за мусорка? Ляш, отдохни лучше, не ходи никуда Ляш, я тебе говорю Вот, вот, я же говорю Зачем кого-то ходить? Надо отдохнуть сначала, ножку повредил Возьми больничный Ну Кошка, конечно, не возьмет больничный Но можно было бы попробовать Ну, там что-то ролик с Сифу вышел. Нифига себе. Так. кто приоткрыл дверцу. Хорошо, и впустил каких-то этих самых. Сколько сколько времени спустя? Блять, я такой уже грязный. О, правильно, правильно Прежде живет Все? Отлично, вот так вот надо было сразу Лечь, отдохнуть Так, где я? Так, значит, я упал оттуда, бля Каким-то образом я, получается, упал Вот сюда Проскользил Ударился об мусор, блядь. И меня выкинуло сюда. Как я еще остался жив? Ну как бы тут высота, ну как бы, ну ничего себе. Даже если бы я упал, не факт бы, что я выжил. Ну я побольше, ладно, как бы у меня там. У нас там травматизм попроще, все такое. Так, а что это там были за штучки, которые пробежали, скажете мне? Город. Хорошо. Это какой-то город. Мертвый. Блин. Дальше я не походил. Я до падения дошел. И в целом все. Так, так, так, так. Это что это такое сейчас было? И куда мне? Че ты мне киваешь кстати, следит за мной кто-то И чё тебе надо? Чё-то типа, да? Типа, мне сюда? Меня кто-то направлять всю игру будет? Так, вывеска чё-то загорелась Тебе туда Э, э, оно. Даже не думайте ко мне подходить, пацаны Так, робот Хорошо Ну место выглядит пока очень страшного это. Да я понял, понял. Мне сюда, да, хорошо. Так время мне так нравится. Так, почему здесь валяются роботы, хорошо? Мертвый. Hell. Да, да. Так, а вообще название, блядь, чего? Чапиалоб. Блин, я одну букву не вижу или вижу? Или это две? О! Чё, блядь, они то ли отвалились, то ли непонятно. Ча-пилу? Ну, походу, на то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мне туда направо. А, я как-то не так побежал. Подождите, а куда я побежал? А куда я побежал? А я не туда побежал? Да-да-да, я понял. В принципе, если не отпускать А, она будет автоматически сама перепрыгивать, куда то надо, кошечек. Follow me. По-моему, это слишком страшно. Я бы, если честно. Как бы. Давайте возьмем правила хорроров номер один. Не иди туда, не иди туда. Если я туда пойду, каков шанс? что я буду спасен, да, как бы. Но я понимаю все в принципе. Он еще и показывает наше изображение кошечки. Ася помилку. А, следуй за мной блядь. Следуй. Слишком опасно следовать то в принципе с тобой. Follow me. Какое слово интересно? Так. Водичка. Ведерка. Ага. Я могу взять ведерко и ходить с Мне надо воды набрать. Что-то вода в нем не набирается. Я понял. Значит, для чего-то нужно для другого это ведерко. Ага, я могу с ним прыгать. Мяукать я уже с ним не могу. Хорошо. О! Ну да, они просто так нам показали это ведерко. Как охуенно его зажал. Просто таков, таков шанс один на миллион, если честно. Это фарт, чисто буквально фарт, что вот так вот зажало ведро. Так, где я? Мне куда? Игрик. я могу ронять банки с краской. О, они там где-то падают даже. Падай туда высоко. Падай. Не понимаю, там есть что-нибудь, нет? А, во, вижу. Вижу, да. Он да. краска падает. Пойдем раз, божечки. Божечки. А, это была белая краска. Белая неплохо белая. Так, я куда мне? Мне сюда? <мяк> Так, окошко Тихо, тихо что там кто-то там это самое Так и тут банка с краской А, все, я понял, уронить банку с краской Ну давай Пиздец Там стекло разбитое Прикалывайтесь, что ли? Так, тихо, аккуратней тут Везде разбитое стекло Так, я хожу по краске следы остаются сейчас я тебе весь ковер испоганю так о можно его еще разодрать ну конечно заставляешь меня такие эти проходить как их называют Испытание. как коврам твоим пизда нечего было их тут бросать стоп а почему здесь ковры подушки велосипед ладно, ладно велосипед понимаю так, но следы остаются. Стоп, а куда они исчезают? Ищ исчезают со временем следы. Или мне показалось? Или мне кажется? Я же, по-моему, уже гадил. Да, исчезают. Ну, так неинтересно. Честно, не очень интересно. Я могу там ронять? А, ну я могу так просто спихивать. Хорошо. А аккуратно ходить я не умею так, направо. О, попить. Спасибо. Судя по всему, ладно, хорошо. У него есть миска, если это так называемая миска. Или это сковородка бывшая, или еще что-то. Он, может быть, любит кошечек. Так, и что, мне в ведро падать? А, тут не высоко, ладно. Ну, смотрите, тут уже как-то все подготовлено. Такое ощущение, как будто кошки здесь уже были. Ну, то есть, или он уже жил с Тихо, Тих-тих-тих-тих-тих. Даже не думайте за мной ходить. Они меня так напрягают. Шесть. А что? Живой. Или рабочий, как их назвать. А я могу мимо пройти, допустим, нет? У него нет ног и рук. Все, он просто выключился. Я не знаю, что, если бы я нажал Y. Ну ладно, мне было слишком страшно к нему близко подходить. Я и так, пока это самое не понимаю все, чего я делаю. Так, сохранение хорошо. Блин, я когда их вижу, мне иногда мурашки по коже. О, от стены, хорошо А, это нас направили, чтобы, по... чтобы я пошел в нужную сторону, хорошо Бля. Я, ты точно пошел не в нужную сторону, кошак Пизда, беги, беги, блядь Удерживайте РТ, чтобы бежать, беги, блядь Ебать. я же сказал, что к ним вообще ни в коем случае нельзя подходить А че их тут так много, блядь это что за заражение? Уйдите! Блять, куда? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! ой ой Я могу прыгать? Нет, не могу. Очень плохо. Кипитесь! Кипитесь! Интересно, что будет, если они меня зажмут? Так, а куда мне влево? Хорошо. Тут, то есть, есть несколько вариантов э, разворота событий, куда я побегу. И мне показали влево, я бегу влево. А как вправо, пусть не побегу вправо. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Станьте. Так, влево. А что если я побегу вправо, допустим? Блядь, блядь, блядь, блять, блядь, блядь, блядь, блядь. Мне стало просто интересно. Я не могу сюда побежать. Ну пиздец. И что они со мной сделают? Они просто меня съедят, что ли? Это что-то наподобие пиявок или как это сказать? Блин, плохо. Плохо, что вот не дали. Вот видите, он мне показал влево, а справа была дырка, была дырка. Чтобы я мог пролезть. Но почему-то, блядь, мне не дали. Невидимая стена. А так бы могли бы развернуться. Что там просто больше врагов, допустим. Я бы пролез, это стоп удобно. Так интересно, на самом деле. Я думаю, у меня хоть есть хоть какой-то выбор. А у меня даже выбора нет, оказывается. Ну, отстаньте, блядь. Ну, как я понимаю... С... Блядь, да что ж такое? Как я понимаю, что их может быть настолько много, что... Что я всех просто с себя не скину. Даже если скину, они рано или поздно встанут, и это самое. Я опять побегу. Я же не могу их убивать. Хотя может быть в будущем. Да отстаньте, вы, боже! Сука. Как это пройти, блядь? Какого хуя? Они мало того, что тут запрыгнут, так еще так сильно замедляют. Не, я понимаю, они там толстенькие, все такое. Но божечки, блядь. Что происходит такое? А ну, отстань Ведь Они еще так прыгают Такие толстенькие Почему они такие толстенькие? Ладно, хорошо, у меня другой вопрос Схуяли, такие толстенькие, если здесь походу есть нечего Я не, я не уже готовы просто всей толпой меня сожрать Так, мне налево Походу я просто где-то не там свернул Да не, все правильно, вот сюда А ну-ка, блядь Оп, оп, оп, маневр Маневр был сейчас, вообще неплохой Оп, маневр, оп, маневр обстил так, смотрите, сзади нас еще, пацаны. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Мне точно сюда. Стоп, пудово сюда. Смотрите, а тут все-таки оказался выбор. Я мог еще и налево побежать. Да, мог. Я бы прошел. Ай-яй-яй-яй-яй. А отстаньте, отстаньте, отстаньте от меня. Прыгай, прыгай, прыгай. Фу. Оторвался. А, блохи. Я же говорю, это какие-то блохи просто. Так, что там? Поломи. Сначала ковертвы. Нажмите Б, чтобы не Ну, я помню, что у меня направо. А, смотрите. О. Бенгальские огонечки. Ну, иду, иду, иду, иду. Так. А, мне показывают сюда, прямо. Хорошо. Так, напрягать угу. Напрягает мне эта доска. Хотя, ладно, держится. Хорошо. Да я... Меня направо, хорошо. Туда можно? Это не очень удобно. Так, ну, в принципе, я теперь могу разгоняться. Бегать, прыгать. Так, что это? Ага. Доску уронить, хорошо. Так, направо показывает мне. Меня... Сюда в окошко? Хорошо. Попить можно после такой беготни Я бы точно захотел бы попить. 11 октября. Какого года? Кстати, календарик немножко неправильный. Стоп, а что это за цифра Что там 47 зачеркнуто. Просто боюсь, рано или поздно здесь какой-нибудь шифру будет или пароль. И потом мне надо будет его смотреть. Так. Куда мне? Не туда. Хорошо. Так, я с... смогу да. Я сразу почему-то что надо будет в нее залезть Наклониться? Ну, чуть-чуть наклонилась Ладно Так, куда мне? Куда мне? Ладно, пойдем сюда А, здесь никуда не допрыгну Понял, принял Толик какой-то. Куда мне? А мне сюда. На трубу могу запрыгнуть. А вот вниз есть. Способ. Все отлично. А, вон вижу камеру. Все, значит, мне точно сюда. Я движусь в правильном направлении. Боже, как повезло. Надеюсь. Надеюсь, это было не заскриптовано Потому что если это было заскриптовано То я очень сильно попался Так, а куда мне? Ага, все, вижу, направо Все хорошо Ну что, будем следовать, раз уж он нас спас Назовем это так А, вон вижу, надо дощечку уронить Но пока что очень хорошо, интуитивно понятная игра Мне нравится в целом Могу спуститься здесь? Вот это было сейчас опасно. Так, не бегать. Ладно, здесь я, пожалуй, бегать не буду или буду. Меня жизнь ничего не учит, блядь. Так, куда мне? А, вижу камеру. Значит, сюда. О, да, да, да. Не сюда. А то на вывеску, с вывески направо. Хорошо, хорош. Тихо. По таким не прыгаем, не бегаем, точнее. Так. Ага, наверх, понял, принял И сюда Оп оп. Всё, тут где-то камера включилась А, вижу, все хорошо Теперь мне меня сюда Был у нас так ведет, на самом деле, очень аккуратненько Чтобы мы вообще никак не потерялись Бля, я сейчас очканула, она прям Это самое она... Сломалась О, и сюда, это стопудово Че опять что-то надо будет вентилятор засунуть? Почему такое? А, хорошо. Даже ничего засовывать не пришлось. Его просто отключили. Хорошо. Как я понимаю, могу его обратно запустить? Блин, мне теперь это очень любопытно. Смогу ли я его обратно запустить? Брать и вправо... Ой, как хорошо придумано. Ой, какие молодцы. Но второй раз сцену делать было не обязательно, если честно. А, ну... Надо вообще его на самом деле с собой взять. Может пригодится как -то. Так. Да зачем ты спрыгиваешь? Я же пошли к вентилятору. Как мне? Подождите, а как? А, еще проще, я понял. Стоп, где? Где батарейка? Зачем я ее выплюнул? Ой. Так, ладно. Ковер можно попортить? Нельзя. Жаль. Нужна помощь. Чего? <с> я могу печатать? А, Данные повреждены. Нужна помощь. здесь <с> <с> можно как какое-нибудь слово какое составить? Для скачивания требуется тело. Требуется тело. Так, Я тебе свое тело, что ли, отдам? Ты что, прикалываешься, что ли? Какое тело тебе нужно? Я тебе не отдам, видишь, там даже звездочки пошли, мат. Войти в дверь, включить, найти дверь. Что там? Ты что, хочешь мое тело забрать? Войти в дверь, включить, найти тело. Я не отдам тебе. Че ты киваешь головой? Я, блядь, что? Тело свое, что ли, отдать? Я, по-моему, не похож на идиот. Я думаю, может так со стороны. Сюда, да? Так, и что мне надо? Так, розеточки. Раз, два, три, четыре. Ага, батареечка первая пошла. Хорошо. И что, мне надо сюда вставить? Вычесть я их уже не могу. Все, понял, принял. Так, вижу, вон еще наверху батареечка. Что за рубильник? Ага, телевизор. Иди ко мне. Хорошо. Теперь вот сюда Так, хорошо Я их могу в любом порядке подключать, да? А, ну в принципе, хорошо Где еще одна батареечка? Последняя осталась, да? Тоже надо, где-то наверху искать О, рю Рюкзер Или что это? Ну, похоже, что это на меня и наденут, блядь. Или это какая-то кошачья разработка, вправду а, вижу, все, вижу. Как сюда залезть? А, вижу, хорошо. А дальше как? Ой, вообще простота действий. Оп! Чего? Геймпад подсел. Блять! Все. Все, загрузить последнюю контрольную точку. А вот это на самом деле хорошо, что игра перешла в режим этого самого. Как его? В режим паузы. Это, конечно, прекрасно, но. Ну и все так просто, есть капель. Конечно, им неудобно, но что поделать. Сел. Так, и что я сделал? О, потайная дверь. Она настолько неочевидна, если честно, что просто какого-то он робота показывает, наверное, вот этого. Так, как понимаю, вот этот пацан без головы теперь. Так. Скинул какую-то игрушку. Что это такое? Игрушка какая-то, и куда тебя? Куда нести-то? Не подсказка, ничего. А, все, вижу. Вижу подсказку, все, понимаю, вижу. Да понял, я понял. Ну-ка, спрыгни. Так, загрузка. А, все, я понял. Вот это тело-то себе искал, Ладно. Так, хорошо. Б12. Так, но ну это прям реальная игрушка-игрушка. Прям игрушечка. Которая, судя по всему, должна будет заряжаться. Но глазки у нее классные. Такой просмотрелся такой. О, кошак. Спасибо тебе, кошак. стоп пудово И кош такая ⁇ Ёбаный Вот что это такое? Оп- ⁇ Отключил. Такой просто хуяк. Все. Хуяк хуяк. Поиграться-то бы лишь бы, конечно. Кошечка вообще не понимает, что происходит, бедная. А... Чё за точки-то? Сработала. Я свободен. Спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я... Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можно назвать меня B12 Ну так написано на моем корпусе <смех> B12 В мертвом городе небезопасно Ну ты похоже знаешь что делать Пошли отсюда Следуй за мной Так, надо обязательно нажать кнопку завершить То есть X не работает Так, что там? Этот ключ отпирает дверь Это я помню Сейчас помогу Блять, мне как бесит нажимать на Б, Если честно Очень хорошо Батарея садится. Подойди сюда. Тебе придется это надеть. не ты шо, блядь? Ты что, нет, беги, киса, киса, беги, блядь. Нет. Ну-ка, опа, все, я никуда не пойду. Все. Блядь. Взял и надел на меня это, епаный. Вот пизда твоим коврам, обосу все. Все, что можно. Снимите это с меня. Пойдем тереться об, об этот. Вот, он там так сел хорошо. Об этот тереться. Об стул. Давай, давай. А я не могу, да, между вот этим ходить? О, блин, вот это неправильно сделал. Я должен был извиваться вокруг стола, чтобы попытаться снять это. Там об стены кнопку дополнительно добавить, чтобы я мог потеряться об стены и пытаться это снять. Нет. Сними. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих. Как ты? Да мне плевать. Неудобно, <свист> не переживай, привыкнишь. <свист> Я цифровал ключи, и положил его в рюкзак. О, тихо, тихо, тихо. Тих. Да, на этом будем заканчивать. Так, и что, осмотреть можно ключики? Он, на них жесткий диск, как брелочек. Классно сделано, если честно. Это чей-то мозг, отвечаю, бывший. Я, кстати, в свое время тоже хотел на ключи такой брелок сделать. Ну, есть маленькая версия, купить просто. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне Или другим, если мы их встретим А теперь пошли отсюда Пизда твоим коврам, бля Я, кстати, не понимаю, зачем роботам ковры, хорошо Чистый интерьер, красота Сейчас я твой компьютер обоссу Клавиатуру, где та клавиатура, кстати, большая? Диана, она? Ее надо обоссать теперь Стоп, а где это? Стоп, дверь за нами закрылась А, вот она, пизда твоей клавиатуре он такая большая, если честно. А, ну да, она же для меня большая. Но это нормально, да, что он для меня большая. Но, давайте, ладно, дверь откроем. Как выход. Стоп. Не могу туда запрыгнуть? Нет. Думаю... Правильно, блядь, ранья и все. А, ну как я, по-моему, вообще плевать? Так, я на шкаф могу залезть? Нет? но если я сейчас прыгну, то все упадет. Да. Хаос. Это мое... Это мое. Ну, естественно, еще раз попортить ковры. Как же без этого-то? Нехуй было на меня это одевать. Сними. Сними, я говорю. Сними с меня. Сними. Так. Ага, ключ. А как выбрать? Использовать. Хорошо. Так, нажмите, чтобы использовать фонарь. Ух ты. Ёба. О, на 360. Отлично. Куда я смотрю, туда и фонарь. Код 374. 100% пригодится. Запомнили. 374. Хе-хе. Я как кошка, которая, когда запрыгнула, в первый раз видел рояль. Банку скрадут. А, 3748. Виноват. Опа, а почему здесь следы не остаются? Краска же свежая. еще один баг. Вообще неинтересно. А что там за код был? 37... 9-4? Блять, я забыл код. Представляете? А, 37-48. 37-48. 37-48. хорошо. О, как человек дверь открыл двумя руками. Нормально. О, двумя лапами. Нормально. Так, ух ты. Ну и местечко. Тут лишь вдали. Думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх тот лифт. О, до него-то бежать и бежать. Но на этом... Э, вылети, пожалуйста. О, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Посмотрим, буду ли я проходить дальше или нет. Все зависит от вас. Пишите комментарии, ставьте палец вверх, все такое. Ну, вы знаете. Спасибо, ребятчики. Пока-пока.